подписывайтесь на самый классный канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Ну что ж, ребята, наш урок окончен, можете собираться идти домой, но не забудьте на завтра повторить новую тему, потому что буду спрашивать. Хм, а мне повторять не нужно, я и так ее поняла, ой, а я наверное еще разок повторю, чтобы наверняка. Ну что, иди дорожка, поехали. вообще-то это ты меня сбила. Сама ты не научилась кататься на роликах. Вот виляю что влево, то вправо. Равновесия нету, координация сбилась. Да еще меня обвиняешь и моего панки целуешь. Девочки. Да просили же, помолчай. Эх единорожка, а я тебя считала своей лучшей подругой. Ну слушай цветочек, я уже и сама теряюсь. Ну это панки или ты вот? Слушай, а давай попросим помощи у ребят. они так точно знают где чьи панки. здесь вдвоем, признавайтесь, кто есть кто. Но единорожка, как ты могла меня не узнать? точно, это мой Панки-цветочек. Вот это я растяпа. Да еще и я наехала. Извини, единорожка, я не хотела. Я просто подумала, что моя лучшая подруга хочет отбить моего парня. Как-то некрасиво получается. Извини, пожалуйста, я не хотела. Ну что ж, вот и отлично. Если все во всем разобрались, давайте тогда Панки. Ты сам знаешь что, идем со мной. Ага, уже иду, мы сейчас. Хм, странные они какие-то. Угу, есть немножко. Единорожка, это тебе подарок. Ух тышка, спасибо Банки, у меня будет еще одна лучшая подружка. Цветочек, это тебе. Ух тышка, и меня тоже, смотри, единорожка, и меня тоже будет еще одна подружка. Вот это круто. Давай быстрее откроем, посмотрим, кто нас спрятался внутри. Привет друзья, ну что же, давайте посмотрим, кто Спрятался в этих шариках. Какие подружки будут сегодня у единорожки и у цветочка? М -м -м, хорошо открывается. И, и наша подсказка спрятала. Смотрите! Это кошечка и куколка. А, вот это да! Это точно та же самая подсказка, как и у цветочка. Вот это интрига! Давайте дальше. Наш второй слой. Я действительно хочу заметить, очень хорошо открывается шахт. И здесь розовый шарик вместе с наклеечками. Они упали, вот они. И мы переходим на наш третий слой. А, где наша молния? Вот она, спряталась. И подсказка, да, смотрите, это флакончик с духами. Точно, это та же коллекция, точнее, тот же клуб. Вот это да, поскорее откроем. Убираем эту наклейку. Ну что же, кручу, кручу, открыть хочу. Как вы думаете, какой откроем? Давайте вот так, раз, два, три. Остановились на этом, в принципе, на самом первом. И открываем его. Ой, ребята, здесь бутылочка. А, -а, -а, -а вот эта подружка, да нет! Это будет сестра-близнец! Вот это да! А -а -а! Круто! Ой, упала бутылочка на радостях! Ну что ж, поехали дальше! Ой, смотрите, наша ленточка! Здесь тогда должен быть... А, одна ячейка должна быть пустая! Да, вот она, смотрите, она и правда пустая! Это еще один цветочек! Вот это да! У нас пошли близнецы! Это круто! Открываем! Итак, здесь у нас спряталась обувь! Вот наши туфельки модные на каблучки с белыми бантиками! А сами туфельки розовые, как и бутылочка! И открываем еще одну ячейку. Здесь должно быть платье. А, мы Панки. Панки двинули, он упал. Да, да, да, да, да. Здесь, смотрите, вот ее. Цветочное нежное розовое платье с желтыми цветочками. О, какое оно классное. Панки, подымайся. Наш Панки на тех всех радостях просто упал в обморок. Ну еще бы. Две похожие девочки. Вот-вот, теперь не будете мальчики смеяться, потому что и вы будете своих девочек путать. Ну что ж, а теперь один, два, три. Фу! Ой, смотрите, мы всех сбили. Фу! конфетти. Открываем наш пакетик. И здесь наш цветочный ободок нежно-розовый. Очень красивый. Так, где-то должна быть соска. Вот она, спряталась. Теперь я ни одну соску не теряю. Если их нету видео, ну, значит, я ее нашла позже. Одну единственную я потеряла вот к этой единорожке. Мне очень жаль, конечно, но ничего уже не вернуть и открываем саму куколку, да, да, да, да, да, смотрите, такая же красивенькая, нежная, милая, и с белыми вот такими вот хвостиками, бомбончиками, мне только правда интересно, менять ли она цвет или нет, а смотрите, здесь ничего нету, потому что эта куколка цветочек у меня цвет меняет, и если ей снять вот эту футболочку, видите, здесь вот нарисованы цветочки. А у этой куколки цветочков нету. Очень странно. Ну что ж, друзья, вот еще одна красотка-цветочек в моей коллекции. Но вы знаете, что на 300 тысяч подписчиков на моем канале будет грандиозный конкурс. И эта куколка обязательно будет разыгрываться. Поэтому не забывайте делиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. Спасибо вам огромное за поддержку. Ну что ж, а пока мы эту куколку оставим здесь и откроем следующий шарик сейчас будет. и <свят> вот это день смотрите здесь звездочка плюс батарейка это же подсказка нашей единорожки посмотрим кто нам попадется в этом шаре, потому что уж очень многим попадаются повторки в фараон baby очень много перехвалила что очень хорошо открывается О, а здесь желтый шарик И наши наклеечки. Открываем третий слой. И да, конечно же, здесь видеокамера, потому что наша единорожка из театрального клуба. А теперь посмотрим, кто нам здесь попадется. Я опять здесь, кажется, О, смотрите. Я почему-то сразу не поняла. Видите, каждый отсек имеет свой цвет. А здесь вот два малиновых, здесь два розовых, и здесь два розовых, а здесь малиново-розовый. Прикол. И он пустой. Я не помню, на Фараон Бэби был ли один отсек пустой или нет. Вот честно, ребята, я просто не помню. А теперь открываем. Точно в шоке, посмотрите, оно все время падает. Да, цветочек, я тоже в шоке. И, честно, я как-то тоже немножко переживаю. Мне очень интересно, кто же здесь будет. А -а -а, сейчас барабанная дроп. И... А -ха -ха, вы не поверите! Ребята, честно, вы просто не поверите. Смотрите! Это костюм кого единорожки конечно же конечно же это костюм единорожки сегодня одни сплошные повторки но какие повторки сногсшибательные если честно это две мои самые любимые куколки ну из этих двух я просто выбрать не могу они мне очень обе безумно нравятся. и вот сегодня день x здесь белая бутылочка Золотой крышкой. И третья ячейка. И здесь ее милые бирюзовые такие вот ботиночки. Они на сплошной подошве. И с золотыми бантиками. И здесь вот еще из белые рюши. Очень-очень нежные. Ну что ж, а сейчас опять будем все взбивать. И один, два, три. Извините, ядерушка. Открываем наш пакетик. Ой, вот выпала, это золотая соска. Ой, как мне жаль, как мне жаль предыдущий, честное слово. Вот она, наша золотая соска потеряшка. И, конечно же, сногсшибательный ободок с золотым рогом с цветочками и сушками. Там, Та вот она, наша красавица, еще одна красотка. А вот и вторая красавица. Смотрите, какая она прикольная с этой соской. Да, кстати, ее я тоже буду разыгрывать на 300 тысяч подписчиков. Поэтому, ребята, вот эти две куколки 100% будут участвовать в розыгрыше на 300 тысяч. Но не только они. Еще будет много сюрпризов. Ну что ж, а теперь я хочу проверить, меняют ли мои куколки цвет. Окунем ее в холодную воду. жаль. Новый цветочек в холодной воде цвет не меняет. А теперь в теплую. Ничего не происходит. А что она умеет? Она плачет. Наша цветочек плакса. Она, наверное, плачет просто из-за того, что не умеет менять цвет. Но ничего страшного, цветочек. А теперь проверим единорожку. О да, эта девочка меняет цвет, да еще как, смотрите, какая она черная-причерная, очень прикольная, и в теплой это все пропадает, вот сделаем вот так пополам, видите, здесь даже губки чернеют, Появляется сеточка черная на колготках. И вот такая вот бирюзовая... А, смотрите, бирюзовая футболочка. И вот опять наша красотка вернулась к нам. И она наверняка плюется. Но это мы сейчас проверим. Да, точно, она плюется. Посмотрите, друзья, я специально переодела своих куколок в их одежду. И, и получилась такая вот аллея близнецов. Одна разница между ними. Мои куколки без сосок. Ой, мамочки, это же просто ужас! Где, где мои цветочек? Где? Где мои цветочек? Вот это я попал, друзья! Как же я вас разлегчать-то буду, а Вы же совсем-совсем похожи! Да не то слово вы продавайте! Подписаться на канал Той Ведь чем быстрее мы наберем 300 тысяч подписчиков, тем быстрее будет грандиозный конкурс.